По совету святителя Иннокентия, отец Николай настойчиво и прилежно изучал японский язык. Иначе как люди поймут его проповедь? Он брал уроки, посещал частную школу, прислушивался к речи прохожих, торговцев на рынках, замечал, как говорят дети, старики, заговаривал с ними. У детей и мудрых стариков мягкие сердца. Они охотно, без тени вражды, отвечали на вопросы чужеземцев. Будущий святитель достиг удивительного знания японского разговорного и книжного языка. У него был сильный иностранный акцент, однако его понимали все японцы от мала до великого. В 1869 году эеромонах Николай отправился в Россию с ходатайством перед Святейшим Синодом об открытии в Японии русской духовной миссии. В марте 1871 года в сане Архимандрита он вернулся в Японию. А через год переехал в Токио, где построил здание миссии. При ней действовало женское духовное училище и семинарие. Уровень преподавания в семинарии был настолько высок, что даже важные правительственные чиновники, преодолев неприязнь к иностранцам, отдавали туда своих детей. В русской семинарии учились будущий губернатор Токио городской глава Иакагамы, ректор университета на острове Хоккайдо, будущие дипломаты, министр правительства. Число вообращенных православных непрерывно росло. Антихристианские законы были наконец-то отменены. Веру Христову теперь можно было исповедовать безбоязненно. Православная Японская Церковь расширялась. И 30 марта 1880 года года в Троицком соборе Александра Невской Лавры в Петербурге, архимандрита Николая, в епископа. В слове после Хератонии, первый японский святитель сказал, «Я счастлив, что имею радость служить во дворению Царства Божие на земле. Попроще всего служения весь мир, всем народам должно быть проповедано Евангелие Царства Божие. Святой угодник стал архиереем, но распорядок дня его ничуть не изменился. Вставал он, как и прежде, в 5 утра и весь день трудился. После богослужения в храме преподавал семинарии. Посещал церкви, дома прихожан, говорил получение. По городу епископ всегда ходил пешком. Только объезжая епархию, он пользовался коляской или ездил верхом. Для отдаленных приходов, высоко в горах или на малых морских островах, посещение святителя были настоящим праздником. Он приезжал туда не только как правящий архиерей, но и как любящий отец, щедрый благотворитель, утешитель. После совершения божественной литургии он обходил убогие хижины, подолгу засиживался в них, решал житейские вопросы, возлагал руки на недужных, для каждого находил теплое, участливое слово. Вместе с Евангелием, богословскими книгами он всегда привозил с собой подарки. Мужчинам раболомные снасти, крючки, наконечники для гарпунов, женщинам материю на платье, игулки, нитки, детям игрушки, пряники, другие сладости, помогал беднякам деньгами. Провожать святителя выходило все селение. И долго, пока не скроется на горизонте парус лодки или за поворотом дороги его коляска, жители махали ему вслед руками. В старости святитель часто болел, но к концу его служения не было такого отдаленного прихода, в котором он не побывал бы 3-4 раза. Службы в храмах совершались на японском языке. Но перевода православных богослужебных книг на этот язык не было. И святитель Николай стал переводчиком. В течение всей жизни, каждый вечер, по завершении дневных трудов, он садился за стол. И до глубокой ночи листал словари, подбирая точное соответствие церковнославянского слова японскому. Он перевел на японский язык Новый Завет, цветную и постную триодию. Бывшие студенты семинарии по благословению владыки переводили не только богословскую, но и русскую художественную литературу. Святитель говорил, пусть переводят и читают. Узнав русскую литературу, узнав Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, нельзя не полюбить Россию. А впереди святителя Николая ожидали главное испытание. В ночь на 27 января 1904 года японские корабли вероломно атаковали русскую эскадру на рейде порт Артура. Вспыхнула русско-японская война. В этот же день отряд японских крейсеров в порту Чемульпо преградил выход в открытое море русскому крейсеру «Варяг», предложив ему сдаться. Никогда русские корабли не спускали флага перед врагом. Варяг вступил в неравный бой. Неудачное Ляоянское Ля сражение, гибель на броненосце Петропавловского Павловского адмирала Макарова, попытки японской армии взять порт Артур Штурма, все это отзывалось болью в сердце святителя. Ведь он был патриотом России, желая ей в войне только победы. И в то же время он был первосвятителем православной японской церкви, как можно было совместить одно с другим любовь к родине и заботу о пастве, которую он тоже любил и отвечал перед ней, за нее перед Богом? С началом войны русские священнослужители, трудившиеся в миссии, вернулись домой. Духовенство и миряне обратились к своему епископу с просьбой не оставлять их. Святитель Николай заверил, что он ни за что не покинет своих духовных чад. Но отныне не будет принимать участие в общественных богослужениях. «Доселе я молился за мир и процветание Японской империи», – заявил святой угодник. «Ныне же, как русский подданный, я не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством». Во все приходы епископ Николай разослал письма, в которых он благословлял японских христиан исполнить свой воинский долг верноподданных. Кому придется идти в сражение, писал святитель, не щадя своей жизни, сражайтесь. Не из ненависти к врагу, но из любви к вашим соотчичам. Любовь к Отечеству – святое чувство. Но кроме земного Отечества у нас еще есть и Отечество Небесное. Будем вместе исполнять наш долг относительно нашего Отечества. И будем молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир». Деятельность епископа Николая высоко оценили как в Японии, так и в России. Благоверный император Николай II после войны передал слова благодарности святителю. Вы по завету Христову не оставили веренного вам стада, и благодать любви и веры дала вам силу выдержать огненные испытания брани, и посреди вражды бранной удержать мир, веру и молитву в созданной вашими трудами церкви. Когда в Японию стали пребывать русские военнопленные, их было всего 73 тысячи, святитель Николай с согласия японского правительства образовал общество духовного утешения военнопленных. Каждого пленника, прибывшего в Японию, японская православная церковь благословила серебряным крестиком. Тем временем враги России, пользуясь тяжелым положением армии на фронте, разожгли в стране костер революции. Рабочие бастовали, крестьяне жгли помещичьи усадьбы, террористы грабили банки, убивали губернаторов и городовых, призывая к свержению законного государя. Появились агитаторы смутьянные и среди пленных. Святитель, святитель обратился к соотечественникам со специальным посланием, в котором призывал пленных солдат и матросов быть по-прежнему добрыми воинами, хранить верность присяге, верой и правдой служить царю и отечеству. Революционеров он называл братоубийцами, слугами дьявола, волками в овечьей шкуре и предавал их анафеме. Архиепископ Николай к концу жизни заслужил невиданный авторитет и уважение. О нем ходили легенды. Священно-мученик Восторгов писал, что после императора не было в Японии человека, который пользовался бы в стране такой известностью. В столице не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Достаточно было сказать одно слово – Николай. И буквально каждый рикша знал, куда нужно было доставить гости миссии. Годы шли. Неустанные труды подорвали силы владыки обострились старые болезни. Да и годы были уже почтенные. В июле 1911 года было торжественно отмечено 50-летие его служения на японской земле. В ночь на 16 февраля 1912 года великий угодник предал Богу душу. Архиепископ Николай, создатель и первый иерарх Японской Православной Церкви, был причислен к лику святых 31 марта 1970 года, как равноапостольный просветитель всея Японии. Вся его жизнь была отдана проповеди Евангелия, сеянию Слова Божия в стране восходящего солнца. Знать о нем, возможно, более подробно, долг всякого русского человека, писал осветитель и ученый Тватонов, потому что такие люди, как архиепископ Николай, гордость и украшение своей страны. Братья и сестры, чему же учит нас пример святого Николая? А учит нас он тому, чтобы мы были добрыми христианами и верно служили матери церкви. Конечно, мы не можем стать все первосвятителями, особые миссии данные людям Богом. Но мы, находясь каждый на своем месте, тоже можем стать своего рода апостолом, если будем исполнять в заповеди Божии перед людьми люди будут видеть, какие мы христиане. В этом и будет наша миссия. Так давайте же постараемся быть добрыми христианами, и это поможет нам в этом святитель Николай Японский. Храни вас всех, Господь! С праздником!